дорогие ребята, а также вашей мамы, папы, бабушки и дедушки. Надеюсь, сегодня вы все дома и смотрите эту передачу. А посвящена она сегодня замечательному произведению Александра Твардовского «Василий Тёркин». Как видите, я тоже нахожусь дома на самоизоляции. А где же наша неутомимая корреспондентка, собачка Теле? Люся, спросите вы, открою вам секрет. Дело в том, что Телелюся на время пандемии решила стать волонтером. И, конечно, сейчас очень занята, вместе со своими друзьями, волонтерами, помогает обеспечивать пожилых людей всем необходимым. Вот такие дела. Но ничего. Вместо Теле Люси сегодня согласилась поучаствовать в передаче моя знакомая чудесная белая кошечка. Зовут ее Тели Леди. Итак, ребята, давайте посмотрим, как же Тели Леди справится со своим заданием. Смотрим. Привет, и Я специальный корреспондент! Теле Леди -мя... Сегодня я вам задам вредные вопросы. Читали вы Василия Чёркина? Мяу! Сейчас мы и узнаем. Вопрос номер один. Как вы думаете, Василий Чёркин на самом деле жил? Я думаю, да. Ну, возможно, есть такой человек с такой же фамилией, с, такой, с таким же именем. Но что прям такого, вот, прям герой... Это не слышал. Кто вам больше понравился Василий Чоркин? Он не оставляет меня Ребят, а кто-то из наших дедушек и бабушек участвовал в войне? Это мой прадедушка Александр Батурин. Он даже был взят в плен. Когда его повели на расстрел, он рядом с ним стоял человек. И когда него стрельнули, он задел нашего дедушку. И они вместе упали во враг, который был сзади них. А потом, когда они упали, наш дедушка лежал, пока те не ушли. А после этого по... после... после этого немцы когда ушли, они... он пошел в противоположную сторону к нашим И так выбрался. Здравствуйте, меня зовут Лида. У меня был дедушка. Он прошел всю войну, дошел до Берлина. Я счастлива, что у меня есть такой дедушка. У него очень много медалей. Что вы знаете о войне? Мои прадедушки воевали в Великую Отечественную войну. Я смотрел много фильмов и читал книгу Василий Теркин. И к 75-летию Победы Сочинил стихотворение, Которое вам сейчас прочту. Гремит салют, И радостью и счастьем Переполняются сердца. А если вспомнить Все четыре года Ужасная и страшная война, Фашисты-зверства Рвались вперед, Решив Победа, что у них в кармане, Собрался воедино весь народ. Меняя жизнь на смерть, Деды и прадеды сражались. А сколько жизней женщин и детей На той войне осталось. Мы помним, чтим великий подвиг И низкий-низкий вам поклон. Кремит салют! Ура! Победа! И небо мирно над нашей головой! Ребята, вы молодцы! Я побежала, у меня всякие кошачьи дела, мяу! И всех поздравляю с праздником Победы! До встречи в эфире! Мяу! Ну что ж, по-моему, кошечка Леди неплохо справилась со своей задачей. Ребята, интересно ей отвечали. А мы продолжим нашу передачу. И сегодня в ней примут участие Наташа Гайшинец, Вероника Кузьменко, Илья Калашников и Ренат Фахурдинов. Правда, есть еще один участник, имя которого я пока не назову. Пусть это будет для вас сюрпризом. Ребята, вы все, я знаю, недавно прочитали поэму Александра Твардовского Василий Теркин. Скажите, а как вам главный герой понравился? Какой он, Наташа? Мне нравится Василий Теркин тем, что он был добрый, отзывчивый, веселый и в трудную минуту никогда не унывал и поддерживал своих товарищей. Это вымышленный персонаж. Я считаю, что Теркин вымышленный персонаж, но в нем собраны характерные качества простого русского человека. Теркин, кто же он такой, скажем откровенно. Просто парень сам с собой. Он обыкновенный. А теперь я обращусь к Ренату Факурдинову. Привет, Ренат. Привет. Ты читал произведение Твардовского Василий Теркин? Да, читал. Скажи, пожалуйста, а что ты можешь рассказать о герое, о Василии? Он большой оптимист, он целеустремленный очень, и он очень веселый. Ты бы хотел иметь такого друга? Да, хотел бы. А как ты считаешь, это собирательный образ? Собирательный образ, чтобы из лучших качеств солдат. Ренат, а кто-нибудь из твоих близких... Участвовал в Великой Отечественной войне? Да, мои прадедушки. Я этим очень горжусь. Наверное, в нашей стране нет такой семьи, где не было бы участников Великой Отечественной войны. Великой эта война названа потому, что она была связана со страшными разрушениями. Целые города стояли в руинах, а отечественные, потому что солдаты наши сражались с врагом за свою родину, за своих близких, любимых, жен, детей, матерей и отцов. И я думаю, что сейчас лучше меня ребята расскажут о том, как воевали их деды и прадеды. Ну, пожалуйста, Илья. Мой прадедушка, Кремлев Степан Васильевич воева... воевал в битве под Сталинградом. У него было много орденов и медалей. Спасибо, Илья. Кто... Ребята, кто еще хочет? Вероника. Многие мои родственники принимали участие в Великой Отечественной войне. Один из них, Суслов Николай Порфирьевич, служил в войсках связи. Под пулями врага восстанавливал перебитые снарядами провода. Участвовал в боях под Москвой. Под Кёнигсбергом был тяжело ранен. Награжден орденом Красной Звезды и медалью за победу над Германией. А в мирное время он тоже продолжал служить в армии. Спасибо, Вероника. А сейчас, ребята, я открою вам секрет. В нашей передаче участвует замечательный актер Сергей Загребник.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 и совсем свои ребята, Сразу будто не они, Сразу будто не похожи На своих, на тех ребят. Как-то все дружнее и строже, Как-то все тебе дороже И роднее, чем час назад. Налегли, гребут потея, Управляются с шестом, А вода ревет правее Под подорванным мостом. Меж погнутых балок фермы Бьется в пении и в пыли, А уж первый взвод, наверное, достает в шестом земли, позади шумит протока и кругом чужая ночь, и уже он так далеко, что не крикнуть, не помочь, и чернеет там зубчатый за холодную чертой неподступный, непочатый лес над черной водой. Переправа, переправа, берег правый как стена этой ночи след кровавый.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 Как будто бы вместе с Василием Тюркиным на войне побывали, почувствовали все тяготы этой страшной ночной переправы. И в этой поэме предстает герой то веселым парнем с гармошкой, то мудрым солдатом, выбирающим правильную позицию в бою, то героем, который...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 Человек. Ребята, к сожалению, наша передача подходит к концу. Но один вопрос, очень непростой, я все-таки успею вам задать. Скажите, пожалуйста, вот Василий Ткин это наше прекрасное прошлое, славное прошлое. Или такие люди были, есть и будут? Я считаю, что такие люди, как Василий Теркин, никогда не переведутся в России. Например, сейчас молодежь в качестве волонтеров мужественно помогает бороться с коронавирусом. И так же, как и Василий Теркин, если понадобится, будут защищать свою родину. Праздником победы вас! Берегите себя и близких! До новых встреч! Пока!